Здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский, официальный представитель компании SEORCH Energy, компания, которая занимается производством без генераторов, генераторов бесконечной электроэнергии в России. Так, друзья! И сегодня я хочу записать данное видео для того, чтобы поделиться с вами... Нашей новой разработкой автоматизированным роботом, который поможет вам распространить информацию о компании по мессенджерам. Почему именно по мессенджерам? То есть, имея в виду мессенджеры, да, я говорю о таких социальных сетях, как WhatsApp, Viber, Telegram контакт Facebook и так далее то есть потому что сейчас э, все в основном ходят со смартфонами э, телефон всегда э, в кармане лежит поэтому в любое свободное время человеку удобней открыть телефон э, что-то в нем посмотреть да там посмотреть видео почитать э, какие-то тексты э, и так далее и э, Данное, данные, так скажем, времяпрепровождение уменьшает количество времени, которое требуется человеку, чтобы зайти, например, на сайт, да, на компьютере. То есть на компьютере надо зайти в браузер, там, ввести ссылку, открыть сайт, на сайта перейти туда-сюда. То есть ну, это множество кликов. При общении в мессенджере человеку достаточно одного клика, чтобы получить необходимую информацию. Сейчас я вам покажу то, что сделал наш соратник Алексей, его разработку. И расскажу, как каждый из вас сможет получить данную разработку себе. Так. Свернем. Итак, сейчас покажу вам вот такую штуку. Набрал рейтинг популярности мессенджеров, мессенджеров в мире. Смотрим в мире. Топ-10 самых популярных мессенджеров в мире. Видим, что первое место у нас занимает WhatsApp, второе Viber. Третье. Facebook, ну и так далее. То есть там пятое Telegram. Или шестое. Шестое Telegram. Потом идет Skype и так далее. <coughs> Закроем эту вкладочку. Посмотрим в России. В России у нас. То же самое, WhatsApp, Viber, Telegram на третьем месте, Skype на четвертом, Facebook на пятом. Почему-то я не вижу здесь ВКонтакте, но знаю да, по опыту что ВКонтакте также пользуются хорошим спросом. Итак, закрываем это, посмотрели. И сейчас я вам покажу, как работает робот. Робот у нас сейчас сделан в Телеграме, потом в Вайбере, и сейчас делается для Фейсбука и для Контакта. В WhatsApp, к сожалению, данный робот не работает, но то есть посмотрим, если со временем у нас данный вопрос решится, значит будет он решен. Если нет, то обойдем WhatsApp стороной. А, вам приходит то есть ссылочка, да, например, я вам отправляю ссылочку на робота, ссылку я прикреплю на, под видео. А, вы заходите, например, есть отдельный робот для, телегра... для телеграмма, есть отдельный робот для Вайбера. У меня тут на компьютере Viber нет, он у меня на телефоне стоит, поэтому я не могу его показать показываю Telegram. Приходит вам такое вот сообщение. То есть вы открываете ссылочку, да, и вам пишет. Здравствуйте, я робот-помощник компании Источник Энергии. Зовут меня Мегаватт. Я расскажу вам, чем занимается наша компания, что такое акции Мегаватт-контракт, для чего нужны акции. Дам вам, контакты, и где их можно при... Дам вам контакты, где их можно приобрести. Нажмите Старт. То есть нажимаем Start.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 уменьшить стоимость электроэнергии, усовершенствовать систему энергоснабжения, обеспечить пользователям свободный доступ к источнику энергии в любой точке мира, независимо от коммуникации, отключить то все топливные источники выработки ТЭС, ГЭС, АЭС. Вот видим тут фотографии. ГЭС, угольная электростанция. Тут эти, как они называются Стоят. Так. Ну ладно. И видим, как вот у нас выглядит панель управления роботом. То есть, нажимаем кнопочку «Цели». Главные цели нашего проекта. Электрификация планеты и замена всех имеющихся а, в пользу электростанции топливного типа. Так, ну это вот мы только что писали, читали, то есть. Далее, например, производство. Компания-источник энергии производит генераторы, не имеющие магнитного сопротивления. И для его вращения не нужно прилагать большие усилия, как у существующих моделей. Видео можно посмотреть. Кнопочка видео нажимаем. Так, видео у нас, я так полагаю, еще не загружено. А, нет, загружено, то есть надо выбрать. Видео о компании, важная информация о ликвидации зависимости от электростанции, наш канал в YouTube. Ну, например, нажмем о компании. Так, у меня тут все на английском. Открывается YouTube. Давайте поговорим с вами о компании Source Energy, в переводе источник энергии на русский язык. Поговорим сейчас об этой компании, что она производит. Так, это Александр Бобров, президент компании в России, рассказывает о компании. То есть переходим на это видео. Нажимаем «Важная информация» Перейти. Так, это… Здравия, друзья! Я проводил 1 мая вебинар, рассказывал о новостях на тот момент. Потом, ликвидация зависимости от электростанции нажмем. Так, видим, что у нас тут вебинар от 13 марта, Владимир Мошкин проводил. Так, сейчас закрываем это все. Потом, наш канал в YouTube. Нажимаем кнопочку. Видим, что этот робот сделан под меня. Поэтому он перекидывает на мой канал. На моем канале, который называется «Правовед Залевский», вы можете нажать вкладочку «Видео» и тут знакомиться со всеми свежими видеороликами на тему электростанции. А также... Можете нажать вкладочку «Плейлисты» и выбрать либо «Народная энергетическая компания», либо «Мегаватт контракт» и посмотреть существующие видео. Видим, что 92 видео на тему «Мегаватт контракт» и 4 видео на тему «Народной энергетической компании». Народная энергетическая компания, добавлю, это уже производная от компании Search Energy, потому что многие спрашивают, звонят, спрашивают что это и как, то есть народную энергетическую компанию создали для того, чтобы люди могли а, скинуться, скидываться своими мегаватт-контрактами на один общий кошелек, потом с этого единого кошелька будут приобретены генераторы, установлены а, в каких-то местах и а, все, кто стал соучредителем компании NEC будут получать оплату за электроэнергию вот этих установленных генераторов в соответствующих долях кто сколько внес мегаватт контрактов в общий кошелек то есть тут все просто итак теперь вернемся к нашим роботам это у нас была вкладочка видео вкладочку нажимаем акционером видим тут Компания «Источник энергии» выпускает мегаватт-контракт. Электронные контракты акции, заверенные в блокчейн, мощности которые передаются по наследству. Контракт на электроэнергию объемом 1 мегаватт-час. 1 мегаватт. Международный стандарт ERC-20 токен. Прямо сейчас у вас есть возможность стать соучредителем компании, которая изменит мир. Такая возможность будет только один раз и только в этом году. Цена повышается каждые 15 дней. И вот тут представлен нам график роста цены. Значит, март, начало 5 рублей, вторая половина марта 10 рублей была стоимость, апрель, первая половина месяца 50 рублей, вторая половина месяца 90 рублей, сейчас у нас вторая половина мая по 170 рублей, у нас до 31 мая действует данная цена, до 12 часов ночи по Москве. Соответственно, с 1 июня у нас 210 рублей за мегаватт-контракт. Цена с 15 июня уже 280. И таким, таким образом цена доходит до 3100 рублей к 1 сентября. То есть с 1 сентября цена 1 мегаватт-контракта устанавливается на законодательном уровне 3100 рублей, так как в России официальная стоимость электроэнергии 3 рубля 10 копеек за киловатт-час генераторы смогут купить только держатели акции мегаватт контракт то есть за рубли за доллары данные генераторы продаваться не будут они будут продаваться только за акции компании поэтому так как данная компания народная поэтому цена была то есть уронено да, до 5 рублей, и таким образом предоставлена возможность всем финансово, скажем, ну, по-разному да, финансово благополучным семьям, людям, слоям населения приобрести данные акции для покупки последующего генератора и обеспечения своего жилища электроэнергией. Одна акция – это мощность генератора. В настоящий момент у вас есть возможность увеличить свои денежные средства. А, то, есть, то есть, что у нас тут получается? Что одна акция – это мощность генератора. Вот тут надо доработать немножечко, как-то непонятно, что значит мощность мощность генератора можно заказать любую которая вам необходима стоимость генератора можно выч вычислить простым способом неоднократно уже об этом говорилось смотрите какая мощность генератора вам необходима да то есть считаете свои электроприборы там энергопотребление которое вам необходимо получается Сейчас мы завершим, а то тут у нас что-то происходит. Смотрите, сколько стоит дизельный генератор данной мощности. Смело умножаете эту сумму на 2 и получаете стоимость без топливного генератора. Делите ее на 3100, то есть это стоимость 1 мегаватт контракта. Таким образом вы получаете количество мегаватт контрактов, которые вам необходимо иметь, чтобы за них приобрести генератор требуемой мощности. Далее, и конечно есть возможность увеличить свои денежные средства. Да. То есть было объявлено, что с сентября месяц вы сможете продать свои акции в компанию по 3100 рублей за 1 мегаватт контракт. И также будет организована площадка, на которой разместятся все держатели акций, которые будут, скажем так, ну, пожелают этого. да И с целью того, чтобы вас там находили те люди компании, там угодно да кто будет э, иметь желание приобрести мегаватт контракта потому что к тому времени э, у компании то есть уже будут распроданы все весь объем мегаватт контрактов то есть всего их было выпущено 380 миллионов так далее в чем что мы видим так это мы сейчас смотрели акционерам да теперь новости смотрим подарки и партнерская программа также можете почитать план продвижения мегаватт контрактов то есть откроете это все сами посмотрите купить акции и заработать также кнопочка. нажимаете все вас переводит куда нужно то есть не надо никуда переходить то есть вы остаетесь в мессенджере нажимаете кнопочку, вам выходит вся необходимая информация. Очень удобно, информативно. Данное направление нами только начато. То есть, это вы, я вам сейчас показываю, скажем так, робота первого поколения. Они у нас будут постоянно модернизироваться, дополняться новой информацией и так далее. И сейчас я вам скажу ту информацию, да, ради которой, в принципе, я это видео начинал, что каждый желающий активный человек, то будь вы официальный представитель компании, либо просто вы приобрели мегаватт контракты и распространяете эту информацию в народ, дарите мегаватт контракты, продаете, там, еще что-то делаете с ними, рассказываете информацию о компании в помощь вам будут вот эти вот роботы то есть которые действуют сейчас в телеграме в вайбере и в ближайшие дни уже будут появиться действующие у нас ВКонтакте и facebook вот. чтобы получить такого робота заточенного под ваши контакты это будет стоить вам 50 монет призм сейчас я вам покажу контакты человека зовут его алексей пучин вот ссылочка получается на его страницу вконтакте его номер телефона ссылка на его аккаунт в telegram данные его контакты я размещу под видео под этим видео они будут в описании закреплены и его кошелек призм, адрес кошелька и публичный ключ то есть алексей э, сделает вам в порядке очереди то есть обращайтесь к нему по этим контактам э, с, э, с просьбой чтобы он настроил э, создал робота под вас то есть под ваши контакты э, стоить это для вас будет 50 монет призм то есть э, если у кого нет кошелька призм то Можете также обратиться к Алексею, он вас активирует, заведет вам кошелек и с ним также уже обсудите вопрос оплаты. Ну, то есть, работа это достаточно энергоемкая, чтобы настроить бота лично под вас. То есть, скажу вам по собственному опыту, что 50 монет призм это не сильно высокая цена за данное действие. То есть, отдав ну, грубо говоря, сейчас у нас призм стоит 62 рубля одна монета, то есть примерно 3000 рублей. Заплатив 3000 рублей, вы получаете для себя надежного помощника, верного помощника, который будет у вас выражаться в виде ссылочки, которую вы можете всегда отправить где-то в рассылке, где-то заинтересованному человеку, кто к вам обратился за информацией. И оперативно донести до него информацию, где человек сам может потыкать кнопочки, поразбираться и в любом случае выйдет на вас через ваши контакты. Поэтому, друзья, рекомендую, обращайтесь к Алексею, он вам поможет, все сделает, настроит под вас данного робота. И также еще в конце данного видео хочу заметить, что на производстве генераторов в данный момент уже все детали готовы, готовы к сборке 10 генераторов. Осталось дождаться секретных элементов, магнитов. Они, скажем так, в пути. Ну, в любом случае, как было обещано, в начале июня все у нас будет уже показано и рассказано об этом. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если данное видео стало вам полезным. И, конечно, изучайте данную информацию, изучайте информацию о компании Search Energy, потому как эта компания изменит мир принимайте в этом участие и вам зачтется до новых встреч